Леди и джентльмены, с вами снова Макс Репьев И сегодня мы находимся в Суко Приехали показать вам вновь э, Жилой комплекс Holiday House Это именно такой формат летней резиденции Который находится неподалеку от моря И в принципе до моря-то можно здесь и не ходить Потому что здесь есть абсолютно вся инфраструктура Включая еще построятся садики, школы Магазины, коммерция Есть бассейны, есть детские площадки сам по себе комплекс действительно очень хороший по цене, он абсолютно адекватный и его можно именно купить как летнюю резиденцию и просто приезжать сюда там на три месяца, отправить сюда бабушку с дедушкой и внука и вот пусть они здесь просто тусуются, на море ходят, там какие-то магазинчики, ездят в Анапу, там какие-то мероприятия посещают, там, может быть винодельные или еще что-нибудь и здесь действительно круто его вот даже в принципе вот по детишкам, которые только что приехали, видно для кого это все здесь нужно. Сами по себе дворы представлены вот такими вот квадратами, где-то, значит, есть у нас бассейны Где-то есть действительно хорошие детские площадки Мы сейчас это все с вами бегло посмотрим А потом посмотрим апартаменты Сразу, наверное, вам скажу, что минимальная цена на сегодняшний день Это 6300, это будет 20-метровая студия А вот однушка стоит 6600, да? Забавная тема, и при этом, если выполнить некоторые условия, то можно получить 10% скидку. Но про это мы не можем распространяться именно глобально. Но если вам интересно, то ссылки будут указаны внизу. Вы можете позвонить, наш менеджер вас проконсультируют. Значит, здесь у нас мы видим вот такую территорию с бассейном. Он еще пока не функционирует, потому что сезон еще не стартовал. Работает он с июня, по-моему, по сентябрь. Почему он не работает? Потому что пока еще нет спасателя. Они как бы здесь на сезон приезжают. Бассейны не подогреваемые, они нагреваются только от солнца. Как спасатель будет, все функционирует. Вообще, как бы штат набран, в прошлом году это все работало, то есть не думайте, что это только-только запускается, то есть это все делается. Эта очередь уже готовая, мы с вами говорим про стройку, стройка сдается у нас в 23 третьем году именно летом, и здесь есть доверительное управление, то есть вы можете купить это и использовать самостоятельно, можете купить это и сдавать в аренду, либо делать какой-то симбиоз. Давайте прогуляемся сейчас в соседний двор, покажу вам, как выглядят детские площадки, а потом с вами посмотрим апартамент, и будет у нас такой небольшой видос, просто как напоминалочка, чтобы вы знали, что такой проект есть. Он действительно крутой, он очень эстетичный в плане своих видов. Во-первых, у каждой квартиры есть балкон. На балконе можно сидеть, либо смотреть на бассейн, либо смотреть там на детскую площадку. И самый кайф, что они сдаются с ремонтом. Но это мы с вами посмотрим, когда пойдем в шоурум. Погнали в соседний двор. Само по себе наполнение действительно хорошее. Спортивная площадка, значит, есть там, есть здесь. Здесь будет детский сад находиться, огромное количество качель. И, как вы видите, что он действительно очень хорошо, наверное, спроектирован для детей. То есть вообще дворы так-то не перетекающие между собой, но будет одна большая закрытая территория. И ваш ребенок спокойно здесь на велике может газовать, то есть для него здесь будет прям раздолье. Огромное пространство для того, чтобы это делать. Ну и для вас есть лавочки, то есть вы можете сидеть со своим ребенком, он на качеле, на горке там катается, либо здесь где-нибудь лазит, а вы можете вот под навесом сидеть. То есть идем дальше на детскую площадку. И вот еще один формат двора. То есть здесь, в принципе, еще, я так понимаю, можно натянуть волейбольную сетку. И ну, здесь прям раздолье для детей. Вот в ваших дворах, были такие детские. Целый двор это одна сплошная детская площадка. <сёк> у, меня, у меня во дворе была огромная горка в виде э, сам, ну, ракет. Все, у меня больше не спина. <сёк> Железной ракеты, желез... которую иногда кто-то <сёк> гадил <сёк> в эту <всё>. горку <сёк> еще. И вот такая вот лесенка, круглая, Со А еще, по-моему, а Помню про эту горку, что она из листов была, вот, <связывающий> вот, вот они были, ну вот так, Внахлёст. а внизу она была в обратную сторону нахлесток и зад да. И то есть у тебя внизу ты, ну был притормозишь, <связывающий> блин, реально ничего э -э, не. Вот такое в детстве, знаешь, вот что у нас взять в Сочи Министерские озера, я просто такой, нифига, я мог, счастливое детство у меня могло бы быть, да? Вы просто обратите внимание, сколько вообще, вот мы с вами ходим, и мы встречаем в основном детей. Да. Дети, дети, дети, дети, и это, дети, это и именно формат вот для нет. семейного отдыха. То есть вы можете купаться, а детишки ваши здесь, ну, точно найдут себе какого-то развлечения. Все это сдается вот в такой отделке. Обои под покрас, вы в принципе это все можете поменять, и конкретно эта квартира просто как шоу. Именно показать вам, какие материалы здесь используются. Значит, здесь у нас ламинат, здесь у нас обои под покраску, есть все выводы. И, кстати, сам комплекс находится на электрическом отоплении, но коммуналка здесь прям мизерная. Вообще здесь пониженный тариф, 33 рубля обслуживания, то есть вместе с бассейном. Ну, Короче, вот за такую вот квартиру, 55 квадратных метров, она обойдется вам там в районе ну, типа 5000 в месяц. Это прям максимум, если вы ее будете активно эксплуатировать, всегда. Есть розетки, есть все. И самое главное, что это действительно готовое, хорошее жилье. Ну, виды, как бы мы отсюда с вами не будем смотреть. Есть вот такие балкончики. Ну и вот простроящийся комплекс мы с вами говорим, что продается на сегодняшний день. Все здесь. Минимальная цена это 6300 но есть скидки. Сразу вам хочу сказать, причем неплохие скидки при определенных условиях. Но если хотите определенные условия, то лучше позвоните мы вам расскажем. Однушки начинаются 6600 двушки там стоят в районе 10, где-то примерно миллионов рублей. Ну, концепция, как бы, она того стоит. Покупается это все именно конкретная как я вам уже сказал. То есть вы сюда будете именно приезжать отдыхать. По качеству ремонта как бы, вопросов нет. Давайте еще зайдем с вами вот в санузел. Здесь у нас установлена ванна, сантехника и бойлер на 80 литров. Также автоматически сразу вешает застройщик. То есть перебоя с электроэнергией здесь никакой нет. Ремонт ну, для отдыха, мне кажется, вполне себе подойдет. Самое главное, что реально вы покупаете. Просто один раз занесли денег, приехали, закупили мебель и живете, отдыхаете здесь на море. И очень правильное решение, что здесь установлены корзины под кондиционер, то есть вы туда их прячете, там есть выводы сразу вот на две комнаты, именно в этом случае, и фасад при этом не портится. То есть тут аккуратненько спрятан, там аккуратненько спрятан. Правда, вот систему дренирования, вот, блин, я никогда не понимал этих людей, вот здесь специально сделана отводная часть, вот можно было трубку сюда закинуть, и она бы не писела вот сюда вот людям на террасу так устанавливать я не понимаю в общем господа это было он такое краткое напоминание про то что есть такой замечательный комплекс в Суко, который на сегодняшний день начинается от 6 200, но если реально прям выполнить некоторые условия то можно даже с него получить скидку в 600 тысяч но это не так долго продлится эта акция можно в общем это срастить однушки начинается 6 600 тоже можете в принципе 600 туда выкинуть, будет 6 миллионов, и это все ФЗ-214 полная стоимость в договоре, семейные ипотеки, рассрочки, все, что хотите, короче, здесь есть, все вот прям по человечески. Ну и концепция сама по себе действительно прекрасная. В общем, кому интересно, ссылки у нас указаны внизу в описании к этому видео. Мы готовы вам полностью рассказать про это, выйти на видеосвязь, рассказать именно подробнее про концепцию. Возможно, у нас какие-то появятся вопросы там по коммуналке, еще почему-нибудь по обслуживанию. Обслуживание, кстати, вообще недорогое, 33 рубля за квадратный метр. То есть, если мы с вами взяли бы Сочи, то это было бы в районе сотки. Потому что здесь, ну, прям реально территория, которую нужно обслуживать. Ссылочки внизу указаны. Поэтому, господа, переходите, звоните, и наши ребята помогут вам это все купить.